маму счастливой нам очень нужна ее улыбка а что для этого нужно чтобы мама была счастлива я думаю нужно чтобы ее дети были здоровыми ее слушались достигали чего-либо в жизни и помогали ей мой секрет маманого счастья это отличная учеба и мои успехи моя мама улыбается когда я хорошо себя уведу я хочу видеть свою маму красивую не знаю миллиард долларов иметь в семье. Не, ну логично. А еще мамам для полного счастья нужно встречаться и общаться с подругами. Для этого существует проект «Мама Вау». Он помогает мамам получать радостные эмоции, делиться интересными историями и опытом. А главная цель встреч, которую мы проводим для мам, это подарить счастье и вдохновение. Если мама вдохновлена, если она счастлива, значит она может нести счастье в семью, она может обеспечить счастливое детство ребенку. Когда я прихожу на такую встречу, я вдохновляюсь, я получу удовольствие, и вот этот позитив я приношу в свою семью. Я как многодетная мама, которая совмещает воспитание детей и бизнес, мне очень важно получить опыт э, мудреных людей, которые так же, как и я, наверное, сталкиваются с социумом, э, и им очень важно оставаться всегда мамой. Благотворительный фонд Объединения мировых культур всегда поддерживает начинания, которые связаны с материнством и с детьми. В данном случае мы поддержали инициативу проведения мероприятий, которые направлены на счастливое материнство и наших счастливых мамочек. На такие встречи приглашают очень интересных людей. Сегодня в гостях у мам заслуженный журналист Украины, общественный деятель и благотворитель, а еще мама троих дочерей и просто красивая женщина Марина Кинах. Я хочу поделиться своим жизненным опытом, рассказать, как у меня выросли дети, чего я достигла и, может быть, чем-то помочь, советам, ответить на все-все вопросы, которые задают мамы и детки. Потому что 16 лет я занимаюсь детками, у меня есть большой-большой конкурс. Детские два раза в году я делаю такие интересные программы. Вот когда я вижу, что дети счастливые, тогда у меня хорошее настроение. Ну а пока мамы общаются, детям тоже есть чем заняться. Эммисовать, смотреть мультики. Мне нравится общаться, знакомиться с новыми людьми, брать какой-то опыт из сказанного имя. И мы очень рады, что у нас становится все больше и больше, нам приходит все больше и больше мам. Очень рады, что нас сегодня поддерживает благотворительный фонд Объединения мировых культур. Очень рады, потому, почему? Потому что это тоже детки, это мамы, это счастье, это здоровье, это развитие ребенка. Я уверен, что после такой встречи каждая мама станет радостнее. Если счастлива мама, то и вокруг солнечно. Пусть наші мамы улыбается.